Всем привет, друзья! Итак, мы начинаем предстарт RichesWay, это будет бомба интернета 2019 года, так как здесь абсолютно уникальная система, которая еще нигде не было, это когда вы одновременно один раз делаете активацию, а вас ставит два маркетинга Живая очередь и Структура, такого никто в интернете еще не видел, поэтому давайте я пройду регистрацию, покажу вам как ее сделать и можем занимать места. Старт назначен на 11 марта 2018, 2019 года на 14.00 московского времени. Пишем свой логин, прописываем, пишем свою почту, прописываем свой Pair кошелек, проект будет работать с Pair кошельком. Нажимаем галочку и нажимаем зарегистрироваться. Я уже прошел регистрацию, потому я не буду нажимать эту кнопку. Нажимаем «Войти в свой аккаунт» и попадаем в личный кабинет. В личном кабинете первое, что делаем, можем пополнить баланс. Баланс уже открыт, вот нажимаем здесь баланс, пополнить, пишем сумму 600 рублей. Это будет одноразовая активация, больше никаких затрат в этом проекте у вас не будет. И система вас одновременно поставит две в очереди. То есть баланс уже открыт, можно пополнять, но можете еще не пополнять, до 11 числа еще времени полно. Главная задача это сейчас нам собирать команды, здесь находится ваша реферальная ссылка, вот сверху она находится, плюс есть раздел партнеры, нажимаете мои рефералы, здесь также ваша реферальная ссылка есть, дальше есть баннеры, но они еще немножко не готовы, сейчас уже доделывает, вот здесь будут баннеры, тоже можете использовать а здесь уже будет ваша структура видна. Как вы видите, есть две части, пассив и актив. Пассив, это будет живая очередь, актив это структура. То есть, приглашая партнера, он одновременно становится вам в структуру в активную и плюс идет в очередь, там все выстраиваются друг, друг за дружкой уже. То есть, по времени активации. Это все будет происходить по времени активации, сейчас никакие структуры не выстраиваются. Вы просто приглашаете партнеров, они становятся, они занимают место себе, но эти места будут распределяться на самом старте то есть 11 марта мы все дружненько садимся заходим в раздел главное заходим в раздел бинар здесь есть кнопочка активировать бинар то есть она видите вот сейчас не нажимается ее нельзя нельзя нажать мы ее будем жать все одновременно кто нажмет быстрее кто станет выше тот и будет выше здесь есть настройки контактные данные обязательно прописываем данные чтобы с вами можно было связаться здесь все полностью, я потом это все пропишу все, в принципе здесь ничего больше сложного нет, реферальная ссылка есть, берем, строим команды такого точно никто еще не видел, маркетинг, давайте я вам выйду с аккаунта, покажу маркетинг в двух словах только потому что он одинаковый как для очереди так и для структуры то есть один раз вы активируете за 600 рублей из них 70 рублей идет тому человеку кто вас пригласил 30 рублей идет в систему то есть это комиссия проекта вот об этом здесь написано и по 250 рублей идет в площадку актив и 250 рублей идет в площадку пассив. Дальше заполняется бинар, здесь бинарная структура 2, 4, 8, 16, 32 партнера. И когда у вас заполняется структура в разделе пассив она заполняется в порядке очереди, а в разделе актив вы можете сами заполнять свою структуру плюс переливы от вышестоящих, плюс переливы от проекта. Также те люди, которых вы пригласили, они своих приглашают и так выстраивается структура. Дальше эти уровни заполняются, автоматически покупаются следующие уровни, а все остальное вам вылетает на ваш кошелек Pair. То есть вам выводить в принципе ничего тут не надо, только нужно приглашать людей по своей реферальной ссылке. И что самое интересное, Интересная фишка вот здесь посмотрите там сколько с какого уровня вам будет падать что самое интересное когда кто уже доходит до пятого уровня и неважно это активная площадка или это живая очередь система забирает у него 18 тысяч рублей и создает 72 клона 72 клона идут в очередь и продвигают людей они идут только в очередь в активную часть они не идут только в очередь и они продвигают людей очень сильно по очереди это очень крутая фишка и эта фишка дает возможность заработать вот только с одного маркетинга почти 600 тысяч рублей. То есть два маркетинга это миллион двести. Вот так вот. Проект долгосрочный будет. Так что будем, будет у нас как минимум на год чем заняться. Всем рекомендую. Заходите. Будем строить команды. Будем также получать с очереди деньги. И зарабатывать и хорошо зарабатывать. Всем удачного дня. Заходите и начинаем работать. Всем спасибо.